И ученые подсчитали, что разница восприятия выгоды и потерь примерно в 2,5 раза. Ну, например, маркетологи знают такой факт, что если человек доволен сервисом, то об этом узнает, узнают ну, еще примерно 1-2 человека в ближайшем его окружении, кто-то из друзей. Если человек недоволен тем же самым сервисом, об этом узнает огромное количество людей, он будет рассказывать об этом всем, напишет в соцсетях, и эффект будет гораздо больше, потому что это вызывает больше эмоциональный больше эмоциональную реакцию. Поэтому за, в результате того, что потери мы оцениваем сильнее, чем выгоды, нам становится гораздо более важно избегать потерь. То есть мы нацелены часто не на то, чтобы максимизировать свою выгоду, а на то, чтобы избежать потерь. Опять же, с точки зрения биологии, эволюционно для нас это важно, потому что потери могут означать, что э, с, с такой биологии, с животной точки зрения, то, что мы что-то не доедим, да, что мы где-то как-то это может угрожать нашей безопасности в конечном счете выживанию.